Корабли ВМФ России отработали в Средиземном море поиск чужих подлодок. В Восточном Средиземноморье продолжаются крупные учения российского ВМФ. В них задействованы более 15 кораблей, катеров и судов обеспечения трех наших флотов — Черноморского, Северного и Тихоокеанского, а также свыше трех десятков летательных аппаратов. На очередном этапе маневров экипажа ракетных крейсеров «Варяг» и «Маршал Устинов» фрегатов «Адмирал флота Косатонов» и «Адмирал Григорович», а также больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Вице-адмирал Кулаков» совместно с самолетами морской авиации И-38 отработали действия по поиску и непрерывному слежению за иностранными подводными лодками. Кроме того, моряки и летчики организовали обмен данными о маневрировании целей и потренировались в боевом применении различных типов авиационных средств поражения. Напомним, что маневры в Средиземноморье начались 15 февраля и продлятся до 25 февраля. Их организовали в соответствии с планом подготовки вооруженных сил России на 2022 год. Ранее в Минобороны РФ объявили, что в январе-феврале во всех зонах ответственности наших военных флотов пройдет целая серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ Николая Евменова. Известно, что адмиралы привлекли к ним более 140 кораблей и судов обеспечения, а также около 10 тысяч военнослужащих, свыше 60 летательных аппаратов и 1000 единиц военной техники. Было сказано, что основной направленностью учения является отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений. Маневры охватывают акватории, прилегающие к территории нашей страны, и важные районы Мирового океана. Кроме того, отдельные учения проходят в Средиземном, Северном Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.